Всем привет, ребят. всем привет. Начинаем прохождение Gas Station симулятор это симулятор заправщика, где нам во владение попадает целая заправка, огромная заправочная станция, и мы, соответственно, будем ее развивать, делать ремонтик, соответственно, там ставить какие-то полочки с продуктами, ну и в первую очередь, понятное дело, заправлять мимо проезжающие автомобили, где люди едут где-то посмотреть страну по делам или просто покататься. Ну что ж, вырываемся потихонечку, посмотрим, что нас ждет, какой контент э, там нам приготовили и чем мы будем заниматься Где-то на трассе 66 Ну, зонтик прям шик, конечно Интересно, что это за штат с пустынями? Вот я никогда запомнить не могу, что у них там где, где вообще эти пустыни находятся Если кто-то в курсе, пишите в комменты, обязательно почитаю, посмотрю, интересно самому так, вывеска Gas Station стимулятор. Лично. Самолетик пролетает. Живенько довольно-таки, кстати, вот что там слева. Не вижу. Надо будет посмотреть, ходить. Потом, когда нас пустят, если. <как> Поздравляем, теперь вы владелец Даст Bowl автозаправочной станции 12 часов спустя так проснулись видимо дома теперь это наш дом и мы здесь будем с вами жить конечно не сказать что здесь прям очень все хорошо приятно и запах здесь отвратительный я уверен не не знаю но будем разбираться У какие-то игрушки детские прикольно так Выясните, как войти на заправочную станцию Подсказка, держа что-то в руках, бросьте это правой кнопка мыши, в мусорный бак, чтобы получить очки Типа как-то так Ну и посмотрите, я посмотрел, понятное дело, тут как бы Ну давайте еще одна попытка у нас есть Пойдет, короче Может не до конца попал, но тем не менее Так, нам нужно попасть в заправочную станцию Мы этим сейчас, в принципе, и займемся Сейчас повыкидываем здесь эти доски, которые заколочены. Ну, соответственно, судя по всему, да, учитывая то, в каком состоянии тут заправка, давненько-давненько ее покинул предыдущий владелец. Перестал ей заниматься, и вполне возможно, здание, да, очень долго продавалось. Ну, мы сейчас все это исправим, понятное дело, это же... Теперь мы будем заниматься всем развитием. Так, следуй за высоковольтным кабелем и найди способ включить электричество. Так, сейчас будем подавать электричество. Что-то как-то все искрит, и очень не хочется ничего подавать по этим проводам. Ну, давайте попробуем, я надеюсь, там ничего плохого не случится. А какая-то музычка из Дэнди пошла. Возьмите трубку в будке перед станцией. Так, взять трубку. Кто-то нам звонит, судя по всему. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим.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 Я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Я буду регулярно посылать тебе электронные письма с информацией о том, что делать по всем вопросам. Будь внимателен. Ну, мне пора. Приятно было снова с тобой поболтать. Удачи. Прикольно. Так, получается, соответственно, нам заправочку... заправку мы купили сами, да, судя по всему. И будем ее развивать. А дядя, короче, наш добродушный, веселый мужик. Будет нам постоянно помогать там? Нет, не видно ничего Все, соответственно, бежим обратно Чего у нас там? Прочитайте электронную почту на компьютере Подсказка Часто проверяю электронную почту На наличие советов и информации о заправке Хорошо, будем почаще проверять Так, почта угу. а, а, вот Здорово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 В конце концов, мы же семья, и семья присматривает друг за другом. Я здесь, чтобы притянуть руку помощи. А такой человек, как я, держит слово, как говорится. Я понял. Немножко переделал, понятное дело, потому что это чтобы какой-то смысл был. Тут перевод не, не, не сказать, что прям супер крутой. Так. Садитесь в мини-экскаватор. Подсказка, его зовут Руди. У нас есть мини-экскаватор Руди, на котором мы сейчас что-то там будем делать. Так, Удали кучу песка перед топливной колонкой Подсказка, если что-то пойдет не так На стоянке у Руди есть кнопка, которая вернет ее в прежнее место А, ну, резет, понял Топливо закончилось Прекрасно Найди способ заправить Руди Поищите поблизости старую канистру Так, ну, слава богу, да, когда подсказка есть Не придется бегать по всей территории искать эту канистру Значит, она где-то рядышком Да, вот, вот есть канистра, вижу ее так, удерживаю канистру, нажмите левую кнопку на заправочной колонке, чтобы пополнить ее, наполнить Если она наполнена, нажмите левую кнопку мыши на крыше топливного бака экскаватора, чтобы заправить ее. все понятно Короче, нам нужно подойти к нашей заправочной колонке и залить бензина Ой, слушай, там дали город Так, заправка-то недалеко от какого-то мегаполиса получается Я думал, мы где-то прям в глуши-в глуши находимся А нет Довольно-таки близко к цивилизации, как оказалось так, заправляем Отлично, заполнено Все, бежим к Руди Давай, Руди, братишка Сейчас мы тебя заправим Дадим тебе вторую жизнь Так, все, заправлено Кстати, не до конца и канистры не хватает, да? Чтобы полностью заправить Ну, как в жизни <с ficou> <filters> Неплохо Так, что там? Вернитесь к удалению кучи песка А, ага, вот это куча песка угу. так, стоп Держим левую кнопку Он подобрал? А что ты не подобрал? Ни хрена, подожди А что такое? Что-то мало как-то подобрал. А ч как мало-то? так это сколько нам получается ее. Ой, тихо-тихо-тихо, надо потушить эти трубы. Сколько нам получается и убирать-то надо, я что-то не пойму. Так, еще не все. Ладно, поехали. Shift, это у нас ускорение Да, и оно прекрасно работает Самое главное, не забывать правой кнопкой сбрасывать темпер Потому что эта фигня имеет свойство Ой, тихо-тихо Так, сколько там А, все, да? Да, слушай, нормально За два раза, я-то думал вообще Какой-то трэш будет у нас Тут Быстро нагревается А все, перестал. Так, задание выполнено. Замечательно. Давайте паркуем здесь трактор. Не будем уж туда его ввести обратно. Если что, нажмем кнопочку Reset. Там появится, чтобы как раз экономить бензинчик. И лишний раз э, его не тратить. Так, открой заправку для клиентов. Подсказка, когда у вас не будет времени обслуживать клиентов, снова закройте заправку, чтобы вы могли сосредоточиться на других обязанностях. Угу. Так, нам нужно открыть заправку. Ох, так, нифига себе, какая у нас вывеска. Ты красивая, тебе смотри. Открытие АЗС. Ты можешь открыть и закрыть АЗС в любое время. Используй время простое для улучшения АЗС или других дел, которые ты сможешь найти. Это кнопка у рычага. Убирает заторы машин и все проблемы с движением и застреваниями. А, понятно, тоже типа резет. Если вдруг у нас какие-то проблемы на заправке будут. Слушай, так у нас вообще какие-то горелые, погорелые здания. Какая-то сцена, что ли, бывшая, или что это? Какая-то карточка. Друзья, а что за карточки? Что это нужно? Это, это какие-то подсказки или что? You find the карт. Я нашел карту, как бы. И, собственно, я так понял, ничего больше. Вот еще одна. Пошли быстренько еще одну карту возьмем. Я что-то не понимаю, там что-то нам дадут за эти карты или нет. Какую-то карту еще вижу. Я. Yeah. Давай. Так, сюда залезть через этот столб, что ли? Мы можем залезть по столбу? Да, можем. Так, и... А, нет, просто... Короче, нет. Это просто коллекционная карта, судя по всему. Ну, так, да, неинтересно. Я-то думал, там реально что-то годненькое... Денег там насыпет или еще что-нибудь. А, подожди, мы открыли заправку уже. Подожди, там кто-то уже приехал. Да. Шериф приехал. Шериф, мое почтение. Так, его нужно заправить. Купить. Нам надо купить топливо. Подожди, а как там теперь отсюда обратно? Нам купить топливо надо, да? Пополним запас топлива через... Точно, у нас топлива-то нет. Слушай, побегали э, с этими карточками время потратили так добавить давайте возьмем наверное пока А давайте 200 наверное возьмем В принципе деньги у нас вроде есть мы можем себе это позволить ну как бы основной заработок наш это топливо правильно соответственно в любом случае нам чем больше тем лучше так проверить навыки игровых автоматов пока ждешь следующего задания открою вкладку список лидеров. ну короче там список лидеров я ничего открывать не буду нам нужно тут поиграть в игровые автоматы это сра... это гоночки Да, это у нас гоночки Соответственно, вот, да, нам нужно будет на маленькой машинке прокатиться Гонки на радиоуправляемых машинах. Движение, прыжок, пройдите все контрольные точки В указанном порядке Завершите гонку до 1.15, чтобы получить награду в 20 долларов Ну, мы попробуем, конечно, но Не факт, что получится, сейчас проверим Машинка резвая, управляемость Резкая очень Там с непривычки можно и улететь. Как раз у нас машина с топливом едет. Скоро должна быть. Так что я думаю, мы как раз к этому времени успеем эту гоночку пойти. Уже получается 6 чекпоинтов поинтов из 17. Ну, вопрос, просто только успеем ли за минуту 15. 20 долларов Хрен его знает. Ну, нам нужно смотреть. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вопрос в том, какие здесь цены. То есть по бензину цены приличные. 20 долларов, конечно, в большом счету нас И не спасут. Да что тут, спокойно. Они туда вообще едут-то. Вот туда. Немножко может как-то не так. Ой, мы, наверное, не успеем, да? Сейчас проверим. Нет, успеем. Отлично. <заработали>, Заработали. Заработали 20 долларов. Замечательно. Так, все. Хватит. Э, баловаться, у нас времени на это вообще нет. Так, если поставка уже прибыла, открой клапан чтобы начать заполнение бака. Так, поставка у нас прибыла. Все в порядке. Все. Отлично. Открываем клапан и начинаем заправку. Как тебя зовут? Соплай 66 Слушай, не, мне не нравится твое имя. Давай ты будешь у нас Чак. Значит, заправщик Чак. У нас постоянно будет Чак привозить бензин. Так, обслужи первого клиента на заправочной колонке. Автомобиль можно заправить после того, как клиент его покинул. Блин, Шериф, простите, вы все еще ждете меня, да? Хватай заправочный пистолет, пока клиент ждет. Крышка топливного бака подсвечивается. Заправь машину топливом, взаимодействуя с крышкой. Shift, э, левый Shift увеличивает скорость. Нажмите на метку, чтобы получить оплату. Получить чаевые, если заправишь точное количество. Ой, это я думаю смогу, справлюсь. Так, shift давайте ускорим. Опа. Нет, чаевых мы не получили, не попали. Или просто он это, жадный. Кто знает. Ладно. Так, следующее задание. Купи мусорный мешок и используй его. Подсказка. Инструменты можно купить в, в ПК на странице инструменты Для их использования держите клавишу tab. Так, да, нам нужен мусорный мешок в любом случае, потому что у нас здесь просто... Отвратительно Мусорный мешок В мусорном, мусорные мешки можно собрать мелкий мусор И менять мешки в мусорных контейнерах Крупный мусор или полные мусорные мешки надо выносить в контейнер снаружи. Наконец, тебе нужно заказать вывоз мусора через ПК. Если ты оставишь полные мусорные баки надолго, они начнут вонять и отталкивать покупателей. Все с вами понятно. Соответственно, давайте займемся мусором. Соберем его не только здесь а и за пределами... О, кстати говоря, доски здесь можно тоже, видимо, мусорные мешки закидывать. Замечательно. Соответственно, соберем его не только здесь. Соберем его также за пределами нашей заправки. То есть рядышком по кругу, соответственно, чтобы все было у нас с вами чистенько. Ну, как бы ненормально, да, что он мусором воняет уже не первый день, судя по всему. Так, доски с соуком тоже мы все убираем, соответственно, чтобы у нас все было хорошо, прилично, приятно и люди спокойно могли к нам заходить. Так, стоп, у нас новый клиент. Так, за не вышел еще, а все вышел, пора. Так, попробуем с чаевыми. Есть. Есть получилось чего замечательно, отлично Так, собираем, продолжаем собирать мусор, отлично Сейчас у нас будет с вами хорошо, красиво, уютно и приятно Так, доски отсюда, это всюду со всех окон снял, да? Отлично Так, весь мелкий мусор тоже убираем Так, здесь у нас чистенько, уютненько, хорошо сразу стало Ага, здесь еще у нас да, доски есть Здесь тоже убираем, все Судя по всему, все да, мусора, видимо, больше нет. Так, утилизируйте заполненные мусорные мешки в старую и старую мебель. Ой, это я с удовольствием. Так, давайте все от, туда закинем, отсюда, потому что мы отсюда все равно тоже будем все это утилизировать. Здесь еще есть что-то, здесь тут, тоже куча мешков. Давайте пока вот туда их выбросим на край, чтобы потом далеко за ним не бегать. Вот так. Так, с этим можно уже сразу... Так, не попал. Так, давайте эти мусорные мешки мы тоже выбросим. Чего они тут мертвым грузом лежать будут? Вот так, замечательно. Так, чисто, чисто. Так, забираем отсюда мусорные мешки тоже. И у нас, по крайней мере, с внешней стороны будет уже хорошо, красиво, замечательно. Так, что у нас по клиентам? У нас новый клиент пришел. Пошли быстренько, быстренько, быстренько заправим парня, чтобы не тратить его время. Так, не вышел еще. Все, поехали. Плюс, пожалуйста, плюс чивы, замечательно, спасибо вам огромное, приезжайте к нам еще, нам очень приятно, что вы у нас заправляетесь Сервис у нас высококлассный, только вышли из машины, мы сразу вас заправили Кстати говоря, интересный вопрос, можно ли будет здесь нанимать сотрудников Потому что, как я знаю, тут помимо, ну, типа заправочной станции, все не заканчивается Тут будет еще много всяких интересных вещей по-моему, мастерская или еще что-то вроде того, но я пока точно не знаю, будем разбираться уже по ходу прохождения игры Вот, пока что давайте все-таки сделаем самое основное, да, приведем в порядок нашу с вами э, заправочную станцию Так, так, задание мы сделали, как бы, ну давайте, я, я предлагаю все равно как бы тут закончить, чтобы тут мухи не летали уже тем более, что там, вы, э, купи метлу, возьми ее через... Ага, на следующее задание будет купить метлу, нам в любом случае нужно как бы поверхность сначала подготовить под метлу, потому что тут мусора просто огромная куча. Это все нам нужно с вами выбросить, утилизировать, выкинуть к чертовой матери, чтобы люди как-то сюда заходить могли, что ли, я не знаю. Хорошо закинул. Так, бочечка. Мусор-то, блин, крупногабаритный еще не попал. Да куда же ты улетела? Так, вот так, нормально? Отлично Все замечательно, мне нравится Так, дверь, блядь, какая-то Откуда ты вообще взялась? Кто тебе сюда принес? Да, предыдущие владельцы явно тут как-то, как будто ощущение такое в пупыхах Убегали, откуда у них столько барахла, конечно Здесь, ну это какие-то старые полки Возможно для продуктов или еще что-то Какие-то деревянные стол Подожди, у нас клиент оказывается Подожди, подожди, подожди, парнишка Я уже на месте, я уже тебя заправляю еще и с чаевыми, а, простите, прошу прощения, вы все здесь на одно лицо, я не знал, что вы тут отличаетесь друг от друга каким-то образом, так, стоп, хорошо, слушай, тем временем, да ты че, у нас набивается целый контейнер мусора, но, слава богу, осталось немножко. Кстати, у нас есть второй контейнер, но он почему-то так далеко расположен. Но мне я максимально неудобно туда мне будет таскать мусор, поэтому я очень надеюсь, что мы как-то уложимся с вами в один контейнер. И все. Как бы на этом все. Так, у нас 690 баксов. Кстати говоря, неплохо. Мы, в принципе, можем заказать еще немножко бензина. Или вполне возможно... Или подождем, пока, пока что-то другое откроется, интересное. То есть пока непонятно, да, на что тратить здесь деньги. Пока еще нет информации, поэтому будем... Давайте поход да, сначала, видимо, какое-то вот это мини-обучение допройдем, да когда нам надо будет купить метлу, все вот это вот. Когда от нас уже отстанут, мы уже с вами будем принимать решение относительно того, как нам тратить наши с вами деньги. Так, матрас положили, матрас держится, отлично. Так, нужно купить метлу через пк так, метла. Так, подсказка. Обрати внимание на панель в левом верхнем углу экрана, чтобы увидеть, насколько грязен пол. Чем чище, чем ближе к красному, тем больше шансов потерять клиенту. Так, в таком... Так, метла. В верхнем углу можно увидеть панель состояния полугрязного. Это мы уже поняли. Удерживай левую кнопку, чтобы вытереть следы ног пятна краски и любую другую грязь с полом. Если ты не позаботишься о чистом... Кстати, клиенты перестанут приходить за покупками. Ну, в принципе, меня сейчас это парить не должно. Почему? Потому что покупать у меня, в принципе, нечего. Как бы э, все у меня уже тут э, куплено было у предыдущих владельцев давным-давно. Нам продавать уже нечего, кроме того контейнера с мусором, который у нас лежит у двери выхода. Но мы, наверное, уже до такого опускаться не... крышку не выкинул. Вот зараза. Так, а здесь у нас тоже мусор? Да, здесь тоже, кстати, мусор прямо у порога. Здесь тоже? Да. Все, у нас с вами чистенько. Давайте только выкинем вот эту последнюю покрышку, которая нам явно тут тоже нахрен не нужна. Хватит же места, да? Все, отлично. Все, смотри, какая красота. У нас с вами чисто, приятно. Так, закажи вывоз мусора, используя компьютер. Так, услуги вывоз мусора заказать. Так, а. Это, так, Деннис будет иногда появляться на станции рисовать граффити на стенах Остановить его можно, бросая в него предметы, это отпугивает его ненадолго По ходу игры будут появляться новые приключения, вы можете отключить их в опциях, чтобы они не повторялись Ага, я понял Деннис, блин, сраный говнюк, какой-то у нас парнишка, который будет нас доставать, судя по всему Куда? Охренеть, смотри, что сделал Он убегает от нас уже? Да, он убегает, все, слава богу, отлично Отлично Мы его прогнали Матрасом Парень-то какой, слушай, серьезно, Попался, нормальный такой Столько терпел и ждал Эх, до чаевых не дотянули Что у нас по бензину? 131 литр у нас с вами топливо еще имеется. То есть, как бы, в принципе, нормально. Так, за мусор к нам. Подожди, давай посмотрим, как мусор не вывозит. Так. Так, так, так. Угу. И что дальше? Так, смотри, вот бензин у нас возит чак, привозит, да? А ты будешь у нас. Какой-нибудь тебе тоже нужно простой им придумать. Боб. Да, ты будешь, Боб. Слушай, смотри, он все почистил. А почему вот эту доску не убрал? Или она теперь типа, не регистрируется как в контейнере? А почему контейнер воняет? Кон контейнер же пустой, там ничего не осталось. Боб, почему? Понятно. Боб, короче, не будет с нами общаться. Ну ладно. Так, смотри, у нас 9 писем. Давай, наверное, быстренько чекнем письма, которые к нам пришли. Чтобы мы понимали, что там вообще происходит. Так. Новая гонка. Вижу, ты нашел Руди. Я говорю об экскаваторе. Один из рабочих моего подрядчика, скажем так, привязался к этой штуке. В конце концов, имя и прилипло. Значит, теперь она Руди. Ага, в любом случае мне не нужна она, но я вижу, что она тебе пригодится. Просто будь осторожен, охладить. Короче, это инструкция по использованию Руди, это неинтересно. Так, я уверен, что ты знаешь, так, ну, извините, не помню, тебе нужна канистра, а это все от, открыть-закрыть. А, так подожди, так это все то же самое. Так, как можно заказывать топ, только топливо. Короче, я понял, все, это все неинтересно. Это все подсказки, в принципе, это все, это все, все что дублируется мне по заданиям, ну, и нафига. Так, клиенту нужна заправка, у нас новый клиент. Да. Я думал, там какие-то супер-киберсоветы -ки будут, ах, не получилось. Спасибо, брат. Удачи. Хорошей дороги. Так, нам нужно с вами купить валик и закрасить стены в каракулях. Так, но я подумал, знаете что? Поскольку первая серии, да, и у нас, у нас прям вообще все так вот, вот, вот... вообще плохо выглядит. Давайте мы, наверное, с вами покрасим все. Так сказать, обновим здание. Во-первых, почему? Потому что люди давно не были на этой заправке, они могут, может, даже случайно мимо проезжают, которые уже давно здесь ездят, и знают, что здесь ничего уже не работает. Поэтому наша с вами задача сделать классное здание, яркое, светленькое, чтобы люди увидели, да, что здание обновлено, а значит оно работает, и у них был больше интерес к нам приехать. Поэтому давайте мы, короче, начнем красить все, а не только э -э, каракули. После активации с помощью Tab нажмите Shift, чтобы выбрать цвет Подойди к стене, нажмите левой кнопкой мыши, чтобы начать покраску. Чтобы начать рисование, удерживайте нажатый клавишу левый, ну, левой кнопки, понятно И оставайся в зеленой зоне Если ты выйдешь за э, обозначенную зеленую зону круга, забрызгаешь пол краской Со временем краска облезает и тебе нужно будет перекрашивать Понятно, то есть это не навсегда Ладно, хорошо так, покрасим вот в этот светленький цвет. Мне что-то уж больно нравится этот цвет. Пусть, так сказать, привлекает внимание клиентов. То есть сначала мы дадим им понять всем, да, что мы здесь работаем, у нас все хорошо. Чтобы они тут не волновались, не переживали. То есть... О, кстати, у нас клиент. Так, сейчас, пока он все равно выходит, паркуется, мы еще одну стену успеем закрасить. Так, спокойно, Отлично. Так, выходишь, да? Выходи давай. Давай выходи. Так, берем... Э -э, берем пистолет. Поехали. Так, с чаевыми. Кстати говоря, у нас осталась сотка... Давайте-ка мы... Нет, топлива не будем пока заказывать все-таки Нет, нет. Обойдемся без топлива. Пока обойдемся без топлива. Так. Ой, прости. уезжай, Прости, прости. Так, эту часть мы, разумеется, тоже красим. Как, -то, как рвануло-то. Эх, тихо. Отлично, красота. Так, саму крышу, я думаю, мы покрасим в другой цвет, потемнее. Нам ну куда такой светлый уж? Это уже перебор, я, я считаю. Поэтому мы, да, мы во что-нибудь потемнее покрасим все это дело. Все, уже хорошо, уже смотри, уже, интерес, уже прикольно. Да. Все, пошли быстренько прокрасим все остальные здания, ой, все остальные стены. Обновим, так сказать. Чтобы и дядя видел, да, чтобы мы с вами, ребят, не, не просто так вот вообще-то продали автомобиль и купили эту заправку. Во-первых, мы самостоятельные, и во-вторых, заправка с нами, ну, вообще не пропадет. Мы за ней присмотрим, у нас все будет хорошо. И дядя, понимая наше намерение, также может дать какой-то толчок, да, совет, помощь в развитии нашего с вами бизнеса. Ой. Ну да, красить, конечно, не мое, видимо. Так, сейчас уберем красочку. И двигаем дальше. Так, стоп. Да что ж такое? Так, отлично. Порой она, она так резко дергается. Так, у нас шериф пришел. Так, подожди, я успею еще одну стену покрасить. Делаем вид, что... Че это мы сразу бежим? Да, шериф, шериф, шериф. Ничего подобного. Мы работаем, мы не обращаем внимания на то, что к нам кто-то приехал. Вот и все. Так, ну что... Шериф, как у вас настроение, как у вас дела? Давайте вас заправлю. Сколько у нас бензина? Кстати, бензина не так уж и. Ой, идеально! Идеально, чаевые, прям шикарные попались. Так, берем еще раз <какл> нужную нам краску и поехали По -по -по По дальше красить. Так, красота. Ну, бензин, да, нам уже нужно будет заказывать. Кстати, у нас меньше 100 литров бензина осталось. Я так понимаю, учитывая то, что они там по 14 литров бензина себе заливают, это не так уж и много. Плюс, опять же, сколько здесь работы. То есть ты бегаешь постоянно, что-то будешь сейчас красить, что-то будешь делать. Ты не обратишь внимания, как быстро бензин закончится. Так что, да, с этим надо вопрос тоже будет сейчас решить. Сейчас мы закончим с покраской и закажем, наверное, все-таки бензинчика. Пусть все-таки будет бензин. С запасом. Я единственное не знаю, насколько у нас с вами... Стоп, стоп, стоп, подожди. Да это не... все отбой. Ой, теперь придется заново красить. Ладно. Интересно, да, на как... какой объем нашего бака вот здесь, который хранит топливо. То есть сколько мы можем максимум-то заказать. Ну, по ходу дела мы тоже узнаем в любом случае. Так, там никого у нас нет? Все, никого. Отлично, красим дальше. Не отвлекаемся. В принципе, основные стены по кругу мы практически закончили. У нас вот последняя стена, в принципе. Тут останутся с этой стороны. Осталось сейчас быстренько покрасим. Останутся нам у нас с вами еще столбы и крыша. Их мы тоже обновим. Так, он пока едет, мы успеем, успеем. Успеем навести красоту, порядок здесь. Хорошо, красиво, идем дальше Отлично, ну сейчас подожди, подожди, брат, ну последний кусочек остался стены а, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, отлично Так, э, давай мы тебя забираем А, девушка, прошу прощения Офигеть, тачка для, для, для девчонки Так, с чаевыми, пожалуйста, давай сразу же, пока мы здесь, все-таки мы Закажем топливо Давайте еще, наверное, 200, да Заказ был отменен, чтобы с Чего? Чтобы, соответственно, имеющуюся мощность Чего? А, -а, -а понятно У нас не хватает объема а, а, запас топлива 200 максимум 200 максимум заказ топлива у нас Так, отменяем заказ, выбираем 100 и заказываем 100 литров нам привезут И останется у нас 170 Будет прям вообще замечательно все, это понятно, у нас с вами не так уж и много, на самом деле, получается, всего на 200 литров Так что, хочешь, хочу я того или нет, нам постоянно придется подзаказывать Просто вот э, стали сотни литров Ну, ладно, в принципе, это тоже не проблема, по большому счету Плюс, опять же, как здесь указано, да, есть какой-то брейд который мы с вами можем потом заюзать и увеличить объемчик Слушай, ну, мне нравится так она розовая, что ли? Подож, в этом свете она кажется розовой. Я думал, она бежевая. Ну что, ничего страшного. Будет розовая заправка на Диком Западе. Ничего такого. Да, наверное, во время ковбоев убили бы нахрен владельца такой заправки. Хотя я не думаю, что там какие-то... А хотя кто знает. Кто знает, как к цветам относились? Пишите в комментах. Типа, были ли какие-то такие, ну, ребят серьезные, которые за какой-то цвет. Там поясни за цвет своих сапог. Или что-то вроде того. Я не думаю, что такое практиковалось тогда. Так. Еще два. Ай, у нас уже клиент. Сейчас, Ща... подождите, офицер, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Мне нужно докрасить два столба. И все, я, я займусь вами сразу же. Пошло, пошло, пошло, пошло. Все, хорош. Так, со столбами закончили. Ой, подожди, то взяли. Так, офицер, секундочку. A bunch. Хорошего дня, офицер. Спасибо, что заехали. Всего доброго. Так, пошли быстренько начнем. Чак нам привез бензина, мы сейчас начнем его угу. подкачивать в наш бак. Так, ну что, у нас осталось только крыша, и крышу мы, наверное, какой-нибудь тут вот такой зеленый цвет покрасим. А чего нет? Пусть будет. Ух, нихрена себе. Ой, сразу получили в лицо краской. По-моему, неплохо, мне нравится. Сейчас э, оценим полностью картину, хотя, наверное, столбы надо было в этот цвет красить, да, если уж мы красим крышу. Ну, ничего страшного. Так, и вот эту часть крыши мы, соответственно, тоже красим в этот же цвет. Пусть будет все в одном тоне. Так будет лучше. Так. Красота! Ну, красота разве нет? Смотри, как раз день еще солнце встало, да, и у нас... Прям шикарно, шикарно. Мне нравится. Так, офицер, э, офицеру понравилось у нас заправляться. Он, видимо, что-то недозаправил и решил сейчас подзаправиться основательно. Так, офицер, пожалуйста, подъезжайте в нашу новую красивую заправку. Как вам, кстати, скажите, оцените. Мне вот лично очень нравится. Так, все, он вышел, да? Вышел из тачки, отлично, заправляем. Опять мало. Ну что такое? Ладно, ну с чего имеет? Спасибо огромное. Так, ребят, ну что, получается, мы с вами получили заправку в собственность, да Мы начали заправлять людей, запустили, в принципе, заправку Купили топливо, сделали небольшой ремонтик и прибрались здесь у нас Вообще шикарно, красиво, посмотрите, как красиво смотрится отсюда, боже даже просто шикарно, нет слов Но продолжим э, развивать, улучшать нашу с вами заправку мы уже в следующей серии Спасибо огромное, что досмотрели до конца Если вам понравилось, не забывайте подписаться на канал, прожать лайк И самое главное, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.